Перед вами противопожарная муфта АгнеЗПМ, производим от 20 до 160 размера типа диаметра. Используется она для того, чтобы блокировать распространение огня и дыма в соседние помещения. Тут, собственно, мы можем посмотреть, как она устанавливается. Вот. Принцип действия муфты. В нашей муфте установлен качественный запатентованный терморасширяющийся вкладыш, который начинает эффект терморасширения с четвертой секунды и уже на четвертой минуте полностью перекрывает с собой отверстие, когда труба пластиковая отпадает при пожаре. Данное решение сертифицировано на 180 минут, то есть 180 минут – это то время, которое позволяет эвакуировать ценные вещи собственно, и спасти свою жизнь и здоровье.